Всем привет, мои дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. Спасибо огромное, что вы по-прежнему со мной. Сердечко вам от меня. Сегодня я хочу поговорить о новостях в Испании. Итак, сегодня очень важный долгожданный день. С сегодняшнего дня правительство Испании полностью отменило ношение масок. И Это очень-очень хорошая новость. Но... Я считаю, что не все смогут резко снять маску и находиться в общественных местах без нее. На это есть две причины. Ну, во-первых, первая причина. Я читала, что министр здравоохранения Испании дала возможность большим компаниям самим принимать решение в своих коллективах, будут они носить маски, либо откажутся от них. И следующее, я думаю, что чисто психологически не все смогут отказаться резко от ношения масок. Вот, например, я сегодня видела утром, наблюдала такую картину, когда мы ходили на завтрак, и весь персонал обслуживающий, весь абсолютно он был в масках. Это несмотря на то, что я вчера общалась с одним из сотрудников общепита, и он мне сказал, что они уже ждут, не дождутся, когда же все же когда они снимут эти маски, и что их начальник уже давным-давно сам не носит маску. Но это чисто психологический фактор, потому что даже среди украинцев сегодня 50 на 50 кто-то маски снял, кто-то по-прежнему продолжает их носить. И вчера вот я ходила в Красный Крест, мне нужно было мыло взять, и мы стояли в очереди, общались с... С украинцами вновь прибывшими, и вот передо мной две женщины заходили, брали для себя какие-то предметы гигиены, и они взяли также пачку масок. Я еще уточнила, говорю, для чего они вам нужны, ведь с завтрашнего дня отменяют ношение масок, но они сказали, что нужны, и дальше будут продолжать их носить. Это, я считаю, уже внутренний психологический какой-то такой барьер, который людям нужно будет рано или поздно преодолеть. Но в принципе в этом ничего такого нет, поэтому правительство Испании оставило на выбор. Кто хочет, носит, кто хочет, снимает. И я считаю, что это правильное решение. Мне очень хочется поднять тему вежливости на дорогах. Для меня это очень новое и очень удивительное практика на дорогах я привыкла что у нас люди очень агрессивны на дорогах что ну если честно сказать в нашей стране практически все ездят не по правилам а по ситуации которая складывается в данный момент на той проезжей части, на которой ты находишься. Много обгонов, много а, агрессии, много сигналов. Ты стоишь на светофоре, где-то ты что-то задумался, включился желтый свет, на тебе уже начинают сигналить. А если, не дай боже, ты кого-то случайным образом подрезал или не случайным образом, то в лучшем случае тебе просто посигналят, в худшем тебя начнут догонять и начнут тебе там что-то в окошко еще показывать угрожающим пальчиком поэтому э, что происходит на дорогах здесь вот для меня удивительно спустя полтора месяца что мы здесь находимся испанцы мега вежливые на дорогах я ни разу ни разу не слышала чтобы кто-то нам посигналил естественно так как мы здесь новички а дороги в испании очень-очень сложные очень много кольцевых дорог, очень много объездных дорог, очень много подземных дорог. Ну, В общем, здесь так все накручено, что мне иногда кажется, что э, выучить испанский язык будет проще, чем изучить дороги в Мадриде. Но для этого есть навигатор. Навигатор очень хорошо помогает и подсказывает. Так вот, что происходит на дорогах Испании. Если ты захочешь... Ну... Допустим, как у нас много раз было, что мы не туда повернули, или мы не на той полосе находились, нам нужно было перестроиться в другой ряд. Что происходит? Ты включаешь поворот, и практически вся колонна машин, которая едет за тобой, там несколько рядов, они все остановятся, и никто не посигналит. Также я наблюдала еще одну картину, когда большая машина, фура не вписалась в поворот, вернее, она проехала поворот, остановилась, включила аварийки и начала сдавать назад, показала, что ей нужно сдать назад, а сзади нас уже стояло очень-очень много машин, никто не посигналил, все медленно начали отодвигаться, стояло, наверное, в этом ряду машин, вот мы стояли вторыми сразу же за этой фурой, но машин... 8-10 из этих машин никто не возмущался, все дождались, когда фура сможет сдать назад и повернуть туда, куда ей нужно, на ту дорогу, на которую ей необходимо попасть. Вот такая вот вежливость, она очень сильно удивляет. Это не только о водителях на дорогах, можно еще отдельно отдать, отдать должное полицейским. Вот у нас с нами была история такая, мы ехали на Пасху, да, в воскресенье, и ехали в самый центр города. Ехали на парковку, мы один раз ее проехали, потому что ну, не увидели сначала не сориентировались, и потом нужно было ее объезжать. И, ну, по нашим правилам, есть разделительная, да, прерывистая линия, где ты можешь повернуть. Да, на светофоре ты можешь развернуться, повернуть и поехать как бы в обратную сторону, да, туда, куда тебе нужно было. И мы на одном из перекрестков хотели сделать этот маневр по правилам по украинским правилам но напротив стояла полицейская машина с двумя полицейскими они как раз стояли перегородив своей машиной какую-то улицу и они стояли смотрели на нас они увидели что мы показываем поворот и они такие нет, нет, нет, не едьте дальше. И показывают, показывают круговое движение, что едьте дальше, на круговом движении развернетесь. А мы уже начали делать маневр. И он говорит, развернетесь там и внимательно смотрите на светофор. В нашем бы случае наши гаишники, они бы уже с палочкой подбежали, уже показали, едьте сюда, давайте разговаривать. То есть здесь они наоборот такие, стоп, стоп, стоп, едьте, ну, показали всё, с помощью жестов мы друг друга поняли и уже когда развернулись, уже нашли парковку и заехали так, как должны были заехать изначально. Таким образом полицейские предотвратили ситуацию опасную на дороге и не дали нам заработать штраф бдительность всегда превыше всего. Этому я учу своих детей. И даже, когда мы подходим к пешеходному переходу, я всегда детям говорю, что обязательно посмотрите налево, направо, убедитесь, что машин нет. Ну, я думаю, все родители учат так своих детей. Перестрахуйтесь лишний раз, потому что, ну, в нашей стране, я знаю, что нужно тысячу раз перепроверить, несмотря на то, что ты идешь даже на зеленый свет светофора, ты все равно должен перед тем, как начать совершать маневр, ты должен все равно убедиться, что никакая машина не летит на тот же зеленый свет. То есть здесь машины останавливаются намного заранее, и пешеходы проходят абсолютно спокойно, не поворачивая голову ни влево, ни вправо. Я смотрю, что здесь очень уверенно переходят дорогу на пешеходном переходе. Меня это радует, но все равно внутри уже, наверное, на подсознании есть понимание, что все равно ты должен убедиться. Также я еще обратила внимание, что на многих машинах есть на стеклах наклейки определенные. Я сначала долго не могла понять, что это за наклейки, потом мы начали... Изучать, гуглить и вот что мы обнаружили. Делюсь с вами этой же информацией. Город Мадрид борется за чистоту воздуха. Одной из основных задач для этого города стоит задача как можно больше уменьшить концентрацию выхлопных газов. Что они для этого сделали? Машины с наклейками это машины, которые прошли экологический контроль. Что это значит? Принцип такой, чем старше машина, тем дальше от центра ты можешь заехать, ну допустим вот электрические машины могут свободно передвигаться в любой точке города Мадрида, заезжать в центр, находиться в центре, это считаются очень экологически чистыми машины, которые никак не угрожают качеству воздуха в Мадриде. Или, скажу еще немножко по-другому, автомобиль 2006 года заехать в центр не может. Автомобили 2006 года есть запрет, так как эти автомобили старые и они очень сильно влияют на качество воздуха в этом городе. Автомобили 2006 года и намного старше, они здесь практически не пользуются спросом, и на них очень-очень дешевая цена. Возможно, где-то в каких-то поселках, селах, где-то далеко за городом эти автомобили ну, имеют место быть, но в городе, в центр города вы на них не заедете либо вы получите большой большой штраф кстати штрафы здесь очень большие я уже от многих слышала да и мы честно говоря тоже попали на один штраф связанный с парковкой в общем будем в ближайшее время выяснять это все неприятненько но нужно учить правила как показала практика незнание закона не освобождает от ответственности теперь хочу поднять тему воровства. Мне многие пишут, что «Аня, будь очень осторожна с рюкзаком, с личными вещами, с телефонами. Большое количество краж происходит на территории Испании». Да, действительно, это так, но я бы за всю территорию Испании не говорила. На первое место по кражам я бы э, отнесла Барселону, далее побережье, наверное, Коста-Бланки, где большое количество туристов, много очень невнимательных людей, потому что люди приезжают на отдых и как-то не задумываются о каких-то там простых вещах. Вот. Но также в Валенсии нужно быть аккуратней. Мадрид в этом плане поспокойнее. Проживая на территории города Мадрид, я еще ни от кого не услышала, что где-то кто-то в городе что-то потерял, либо у кого-то что-то украли. Очень много семей, но практически все семьи, которые сюда приезжают, выезжают в город с маленькими детками, а маленькие детки всегда на себя Внимание берут, и мамы часто отвлекаются, телефоны где-то в штанах, да и у меня тоже самое было, мне Сережа часто ругает за это, что я в штаны телефон засовываю, он говорит, очень просто подойти, вытащить, там отвлечь как-то. Бдительность, она нужна в любом случае, я думаю, что люди, которые... Падки на легкую добычу, они есть везде. Просто где-то их больше, где-то их меньше. Но я думаю, что в Мадриде, по крайней мере, мне так хочется верить, что их все же меньше, чем в Барселоне, в Аликанте, в Валенсии. И вот хочу рассказать случай, вот что произошло на побережье Аликанты. Люди стояли на парковке, машина на украинских номерах, к машине близко подъехала другая машина, сравнялась с ней. И люди в форме показали удостоверение, показали значок полицейский, просили открыть багажник, досмотр авто на предмет, на наличие наркотиков. Итог таков, что эти псевдополицейские, которые тыкали своим значком, которые показывали удостоверение, они забрали... Все документы, забрали барсетку, в которой лежала определенная сумма денег, немаленькая, быстро сели в машину и уехали. И таких ситуаций крайне много, они участились. И еще вот одна история я вам расскажу, которая произошла на побережье Коста-Бланки, когда ребята ехали по трассе. Их догнала машина, сравнялась на ходу с их машиной. Тоже люди в полицейской форме также тыкали значок в автомобиль. Сейчас вам расскажу по, поли... по поводу полицейской формы и по поводу значка. Это вообще очень простые вещи, которые можно купить в обычных магазинах. У них таких магазинов очень много в торговых центрах, где продается полицейская форма, где продаются эти значки. Я не знаю, для чего это, но любой человек может прийти и купить эту форму и выдать себя за полицейского. Рассказываю дальше. Они поравля... поравнялись с машиной, сказали, показали, чтобы машина припарковалась остановилась ребята остановились когда псевдополицейский подошел к водителю и попросил у него документы водитель соответственно документы отдал полицейскому и пошел к себе в машину что-то там выяснять разбираться и рядом сидевший пассажир обратил внимание на руки полицейского руки были очень грязные под ногтями была грязь в принципе это такой звоночек но это надо быть очень внимательным. Это звоночек для того, чтобы задуматься. Потому что полицейские в Испании, они достаточно такие, ребята, халеные, очень опрятные. И увидеть полицейского с грязными руками, мне кажется, это просто нереально. Водитель выбежал, побежал забирать свои права. а Другой парень вышел, начал снимать это все на камеру. В общем, они резко выдернули свои права. сели в машину, быстро через сплошную и уехали. Всех вот этих вот псевдополицейских объединяет одно. Они все в форме, они все с жетонами, со значками полицейскими, но... Они все на обычных машинах. Останавливаться можно лишь только в том случае, если вас просят остановиться полицейская машина, которая вся забрендирована, и вы видите, что это действительно полиция Испании. А так весь антураж, который надет на данного человека, все это можно купить в обычном магазине. Чаще всего всем этим промышляют цыгане, румыны, ну вот так вот. Говорят об этом на территории Испании, на побережье. Поэтому, ребята, на украинских номерах, особенно женщины, женщины с детьми, женщины, которые без мужей, будьте предельно внимательны. Об этом сейчас... Трубят везде во всех новостях и всех предупреждают. Полицейские Испании ничего с этим сделать не могут. То есть тут уже по факту. Если уже вы сами невнимательны, то у нас спрос с вас. И при виде значка полицейского я бы тоже остановилась. Это чисто такой психологический фактор. Но смотрите внимательно на машину. Если машина не брендирована, то вы можете не останавливаться. Имейте полное право. Всех люблю, целую, до скорых встреч, всем пока-пока, скоро увидимся.